Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Пугачева Наталья. И хотела бы вас всех пригласить на живую встречу нашей школы 27 и 28 апреля, которая пройдет в Москве. Встреча всех наших преподавателей с вами. Мы для вас подготовили специально 6 эксклюзивных мастер-классов, на которых вы получите информацию, которую ранее мы нигде не рассказывали. Для кого эти мастер-классы? Мастер-классы предназначены для людей с любым уровнем подготовки. Даже если вы никогда ничего не знали ни про фэн-шуй, ни про цимей, ни про бадзи, ни про наи, вы как раз вот все на, на этих мастер-классах и узнаете. Но если вы уже практикующий астролог, если вы знали, если у вас уже есть определенные наработки э, и знания, я хочу сказать, что те знания, которые мы вам дадим, те фишки, которые мы не рассказывали, не выкладывали в каких-то других местах, для вас будут, думаю, также очень интересны и э, полезны. Более того, конечно, все преподаватели нашей школы ответят на ваши вопросы, ваши вопросы по э, вашему фэн-шую или по вашим астрологическим картам. Ну, давайте вернемся к программе. Первый день у нас называется «Деловой». Он проходит в деловом центре э... ну и России, можно сказать, и столице уж точно. Это Москва-Сити. Москва-Сити у нас будет с вами такой красивый офис-зал на 60 этаже, где мы сможем с вами, кстати, за одной фотосессию сделать. Так вот, первый, э... самый первый... Э... Самый первый... Мастер-класс будет мой, на котором я расскажу вам про карту Бадзи и про талисманы удачи, которые ранее нигде я эту информацию не давала. Так что талисманы удачи, талисманы богатства, про все про это вы сможете узнать э, из моего мастер-класса. Дальше будет мастер-класс Татьяны, нашей Татьяны Смирновой по фэн-шуй. Она расскажет, как легко и быстро посмотреть пространство, насколько это пространство хорошо и прекрасно вам подходит для жизни. Ну и забегая вперед, в воскресенье у вас будет возможность все это проверить на уже на нашей прогулке по Москве и на жилых помещениях, на живых зданиях. Третий мастер-класс у нас будет от Светланы Мостовской. Это я все еще про 27 апреля говорю. У Светланы Мостовской будет мастер-класс по наинь. Как читать периоду судьбы по наинь. Естественно будет общение, естественно будут вопросы, естественно будут ответы. И 28 числа мы с вами встречаемся уже в историческом центре Москвы. У нас будет очень такой уютный зал и день, как я называю, больше такой неформальный. То есть мне бы хотелось уже не за партами, чтобы вы сидели, а для того, чтобы мы сидели за столами, пили чай, разговаривали, но и чтобы вы получили, конечно же, полезную информацию. Мой мастер-класс будет «Как отражается карта на психологии человека. Я расскажу вам про то, как пять стихий играют в нашей, какие роли играют в нашей жизни и какие роли играем мы в зависимости от карты. Что с этим делать, как быстро и легко читать человека буквально по его знакам в карте, насколько в зависимости от того, что в его карте, какая она огненная, земляная, водная. И как с этим человеком общаться с точки зрения психологии? Второй мастер-класс будет у нас воскресный, как я уже сказала, с Татьяной, то есть он будет разделен на две части. Первая часть будет по цемень дунь как ставить цели и как смотреть, насколько эти цели услышала Вселенная. То есть вы будете выходить на практику в Москву и будете смотреть, насколько это все, насколько, как это работает. То есть вы попробуете то, чего невозможно попробовать на когда вы обучаетесь просто в интернете. Вторая часть Татьяниного мастер-класса будет по фэн-шуй. То есть, как я уже сказала, все, что вы прошли накануне теоретически, вы попробуете практически. То есть вы на каком-то жилом доме уже сможете попрактико попрактиковать полученные знания. И за третий мастер-класс отвечает Светлана Мостовская. Также его будет проводить Елена Пирогова. Помогать проводить Елена Пирогова, которая является нашим продюсером, и сможет вам рассказать про те, я не знаю, может быть, сложности или с чего можно, нужно начинать. Вот, сейчас консультировать как вообще подойти к этому ну и конечно же я буду принимать самое прямое участие я являюсь профессиональным психологом я заканчивала не просто факультет психологии а именно психологического консультирования так что поделюсь с вами своими наработками за много лет в этой области Итак, будет много общения много, надеюсь, много от вас будет вопросов, и, надеюсь, много будет исчерпывающих ответов от преподавателей нашей школы. Приходите, мы будем очень рады, и я думаю, что мы с вами чудесно проведем два дня уже таких солнечных, апрельских, почти майских в Москве.